Эта аудитория! 22 января в воскресенье пройдет 275 номерной турнир UFC с целыми двумя титульными поединками. Ну, в этом видео я хочу разобрать приливные бои этого турнира в легкой весовой категории между Тиаго Мойзесом и Гурамом Кутателадзе. Гурам Кутателадзе 30-летний -30 боец из Грузии. Провел в профессионалах он 15 боев, в 12 из которых одержал победы.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 борьбе и партере, но имеет достаточно хорошую защиту от тейкдауна. Граб считает, только подписался в UFC, уже дерется на достаточно серьезном топовом уровне. В этом промоушене провел он всего два боя. В первом победил раздельным решением судей соперника в лице Матеоша Гамрата. Достаточно хорошего борца, который является топом легкого веса и на данный момент уже входит в топ-10 дивизион, находясь на седьмой строчке таблицы. Во втором бою проиграл Дамиру Исмагулову, топ-12 дивизиона на данный момент, раздельным решением судей, выходя после в полтора года. Эти два боя показывают действительно высокий уровень грузина. Его соперник Тиаго Мойзес, 27-летний боец из Бразилии, провел в профессионалы 21 бой, в 15 из которых одержал победы. И является он универсальным бойцом, имеет хорошие навыки в борьбе и партере. Также может подраться в стойке, где не стоит на месте и развивается, развивается от боя к бою улучшает свои навыки э, кикбоксинга. Свои 27 лет успел побывать в топовых списках дивизиона, но с высоковыми бойцами бои складывались, скажем так, не в его сторону, ну, от чего он оттуда и вылетел. Стопа имеется в имеется ввиду. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне какого-то Ладзе. Размах рук больше на 4 сантиметра, рост выше на 5 сантиметров и размах ног больше на 3 сантиметра. Тут, в принципе, два варианта развития боя. Или Гурам перебьет Мойзеса в стойке, или Мойзеса затащит Гурама в партер и там засадметит. Но, несмотря на то, что Тяга хорошо чувствует баланс в борьбе, все-таки он джитер. Как мы знаем, хорошие жители довольно редко являются хорошими борцами. Вряд ли у него получится легко переводить, и не факт, что получится вообще переводить Гурама в партер. смогу за 6 попыток не удалось, ну, не перевел Гурама вообще ни одного раза. А навыки смогла в борьбе как минимум не хуже, чем у Мозеса. Поэтому как раз-таки за грузина шансов образиться не так много. В стоке же, несмотря на то, что Мойзес развивается, у него серьезные пробелы. Он частенько застаивается, скажем так, обладая нокаутирующим панчем, пытается выцеливать подбородок соперника, из-за чего бросает мало ударов. В стоке я отдаю с большим отрывом предпочтение все-таки Гураму. А Мойзес уже фиксировали избиение от Юлия Альвараса, а Гурам будет... Серьезнее, что ли, пожестче, чем Альварес, но ставить просто на победу Куталадзе за коэффициент 1.25 неинтересно. Поэтому я присмотрюсь к победе Гурама именно решением. Грузин должен э, перебивать Мойзаса в стойке, но тяга стойкий и непробитый боец и ни разу не падал в нокаут. Вопрос: нокаутирует ли Гурам его именно наглухо? Потому что если Мой упадет в нокдаун, полезет ли Гурам его добивать в пардка, где бразилец чувствует себя как рыба в воде? Здесь можно вспомнить тактику Оливейра, где боев там с ä, тем же а, вылетела из головы, ну вы знаете с кем он там бился и кого затащил в партер, в партер заметил, а, не стоит рисковать пропустить Сабмишена в партере, потому что надо закрывать свое поражение с Магулову победой не обязательно яркой. Думаю, что бой продлится все три раунда, из завершения которых победит именно Кутлазин. Это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылажу обычно за день или за два до боя